добра ура игра приветствует вас друзья и с вами вновь олег он же Scratch. сегодня начинает играть в очень интереснейший и свежайший хоррор под названием Амнезия. Да, друзья, занесло меня сюда. Иногда поигрываю я немножечко хорроры. И давайте мы сегодня посмотрим и сделаем первый взгляд и совершенно новый обзор на геймплей и возможности этой игрушечки. Ну, а вы для себя сделаете а, определенные выводы, стоит ли играть в эту игрушечку или же а, нет. Ведь ни много ни мало эта игра весь аж целых 35 или же 40 гигабайт. Поэтому, я думаю, есть какой-то смысл просто напросто посмотреть и сделать для себя выводы, стоит ли вообще заморачиваться или нет. Ну что ж, цель этой игры не победа, погрузиться в этот мир с происходящими в, ним, в нем событиями. Подсказочки нам, значит, здесь дают, пока идет загрузочка. Ну что ж, друзья, я полный решительности, я готов сейчас прочувствовать всю ту боль, которую предоставит нам этот а, хоррор. Пока что не могу никаких выводов сделать, хороший он, плохой, интересный или не очень, но сейчас вместе с вами, друзья, мы и посмотрим. Ну а вы, зрители, пока смотрите, ставьте, пожалуйста, лайкосики под данный видосик, мне очень нужна, важна ваша поддержка. Взамен за ваш лайки будут радовать вас крутыми годными видосами очень много у меня на канале их уже накопилось так ну а мы ребят смотрим вступление в определенный момент ты осознаешь что с тобой сотворила боль Так, прячешься сжимаешься всем телом не в силах показать всем миру свое лицо геологическая экспедиция какая-то у нас я так понимаю там с табличка была. действуешь инстинктивно инстинктивно Набрасываешься даже на близких. Время идет. Время. Гнусный воришка. Оно украло твои воспоминания. Агония угасла, но с ней и драгоценные мгновения радости. Грустит наш главный персонаж, я так понимаю. Ну или кто там нас рассказывает, диктор. Тебя опустошают изнутри. От тебя, было, и ничего не осталось! Печальная, друзья, история на самом деле. Исповедь какая-то просто-напросто. Но ты пытаешься, пытаешься вспомнить, как улыбаться. Пытаешься вспомнить, как любить. Однажды ты выползишь из своего укрытия и снова войдешь в этот мир. Эх, какая же все-таки печальная история у тебя! А потом будешь делать все чтобы выжить днем день за днем день за днем друзья да. девочка маленькая смотрите, с обезьянкой на перевес в руке что это пожелтело всем так как-то шум о карандашик добавился так кто-то у нас рисует я так понимаю кто-то рисует и ой что это было мы что мы где где мы вообще находимся а мы в самолете летим офигеть ничего не волнуйся Салим, бессмысленно делать вид, что ничего не происходит. Йо-йо-йо, тихо-тихо, Салим, Оу, Жарко-то как, а? Салим, это всего лишь турбулентность. Сейчас пройдет, успокойся, мужичок. Ты же мужик, черт возьми. Я знаю, я знаю, все равно тяжко. Разум говорит одно, а сердце другое. Наш Салим явно нервничает. Может потребуется. Не получится. Во все время думая о том, что может пойти не так. Салим нервничает. Я знаю, кто может тебе помочь. Кто же? Достаем мы обезьянку. Макка, ха! Ха-ха, не знал, что ты ее захватила. Не хотела бросать ее одну. Понимаю, сердце мое. Ох, какая хорошая обезьянка. Приключение пойдет ей на пользу. Но я думаю, она будет рада, когда это приключение закончится. Непростая у нее была жизнь. И так много еще будет впереди. Да. Так, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Рановато еще. Рановато, что такое, ребятки, что-то не по плану, похоже, пошло. Кто-то у нас за окном. Я смотрю, не очень-то бодрые виды, а. Куда подевалась наша пустыня? Прием, прием! Говорит Кассандра, рейс из-за Меня кто-нибудь слышит? Что-то, ребят, просто пошло не по правилам, Мейден, Мейден. Это, это Кассандра, меня кто-нибудь слышит, черт возьми Что Че происходит, я вообще не понимаю Что там за окном, за странные виды А, я в шоке просто, ребят, катастрофа Двигаться к двигателю, конец, черт возьми, друзья Черт возьми Вот это я понимаю, вот это экшончик Вначале сразу же падаем с самолета Где-то я уже это видел Нет, нет, давай же, давай же, держись, держись, братишка, держись Не падай духом, черт возьми Еще не все закончено Нужно всего лишь немножечко потерпеть А, вспомнил в Форесте, я видел подобную а, сцену Где мы также падали с самолета Ой-ой-ой, что это за маска? Надо запомнить! Нет. Не забыть! Нет-нет, давай же! Кто это нам что-то там говорит? Надо его найти! Его найти. Он поймет! Кого не надо найти? Забудь. Не забудь! Дело в ней. Пом. Все ради нее. Ради кого же? Сосредоточься! Я Таси! Я по-прежнему Таси! Таси, да, меня зовут. Наверное. Это, наверное, нашу героиню зовут Таси. Или мы за героя будем играть, друзья, пока что еще неизвестно Так, просыпаемся мы У нас как, какие-то непонятные, друзья Какие-то непонятные у нас на глазах Штуки, которые нам мешают Посмотреть нормально, что вокруг происходит Так, мы встаем Что такое? Борис, Борис, черт возьми Не сдавайся, так, вы ВСАД, чтобы сопротивляться Давайте уже начнем сопротивляться Черт возьми, игра уже начинается Так, Борис, Борис, нам надо доползти Доползти, черт какой же Здесь вонючий пола? Кто-то здесь явно загадил весь пол. Мне не очень приятно ползти по этому полу. Так, это что такое у нас? Не забывай, не потеряй себя. Это что такое, ребятки? Нажав, можно взаимодействовать с предметом. Берем мы какую-то баночку. Так, так, так, секунду. Так, так, так, взаимодействуем, да? Надо бы, наверное, ее выпить, я так понимаю. Давайте попробуем. Какая-то у нас баночка, ребятки, странная. Доктор, я, у меня есть настойка опия. Она поможет. Но постарайтесь сохранять спокойствие. Не то станет хуже. Не позволяйте себе гневаться. Не позволяйте себе бояться. Вы меня понимаете, Таси? Да, нашу героиню зовут Таси. Да, конечно же, понимаю. Ну что ж, давайте выпьем уже из этой бутылочки. Оп! Давайте, ребятки, оп! За все хорошее, как говорится, за позитив. Так, ладненько. Нам лучше или нет? Вроде бы эти штуки у нас по прошли под глазами, на глазах, которые были, которые мешали нам видеть. И мы усаживаемся в кресло. Так, надо дышаться нормально. Что произошло? Где все? Черт побери, друзья, что происходит вообще? Упали, упали мы с самолета. Где Салим? И мы еще до сих пор живы. Самое интересное, что... Так, ну все, я так понимаю, уже игра начинается. Мы в самолетике, нам предлагают взять вот эту книжечку. Так, Е, показать, скрыть а, текст. Подсказка, закрыть альбом. А, напоминание, воспоминания. Так, она а Е, что у нас? А, на Е, она умрет. Главное не забыть, она умрет. Найди Салима, нам подсказывают. Да, воспоминание. Так, это мы про бутылочку вспоминаем. А, еще какие-то воспоминания у нас, кстати, здесь есть. Но эти воспоминания пока что еще размытые и мы не можем их посмотреть. Они вроде бы как у нас имеются в нашем дневничке, но мы пока что размыто все это дело помним. Я так понимаю, надо нам а, уже по ходу действий все это дело разузнавать. Так, ну что ж, выходим. Мой блокнот и Я почерк не мой. Не мой. Отлично. Я не помню. Что то не помнишь? Давай уже потихоньку будем вспоминать. Так. Начинается, ребятки, у нас геймплей Ой, надо бы покушать, наверное Так, А двигайте мышью, зажав Т секундочку, В смысле, на, на Т а, какая? А, я могу поворачивать предметы вот таким вот образом. Да, и тарелку тоже мы можем взять и даже выкинуть, наверное, ее можем. А, отлично. Так, а что там такое у нас внизу? Так, секундочку. Это что, я типа присел, что ли? Так, режим скрытности позволяет спрятаться, но лишает возможности передвигаться. Я понял. Так, давайте посмотрим, что это у нас такое за коробочка такая странная. Так, давайте вытащим оттуда. Так, режим на ты надо не забывать нажимать. Давай-то тащи уже. Что, силы, что ли, закончились? И силы на исходе. Не туда, мне кажется, я направляю свой взгляд. Пройдем, ребят, подальше. Так, доктор. Это же доктор, черт то возьми. Я здесь, доктор, я здесь. Вылечите меня. Вылечите меня, доктор. Так, смотрим, где-то здесь доктор. Мы думаем, что он в этой кабине. Так, экипаж, Кассандра, вы меня слышите? Так, ой-ой-ой-ой-ой, как же тут у нас все потрепало. Как у нас тут все подзасыпало. Это у нас штурвал, я так понимаю, пилота, но пилотов здесь нет. Это доктор Медсир, миссис Риттер, Салим. Давайте нажмем так. Прием, прием, это Тасси. Ах, проклятие, бестолку. Экипаж Кассандра, ответьте. Давай, еще разочек, так. Ну. Еще, еще, давай, жми, жми из последних сил, ну. Мы нашли помощь, со мной Ясмин, прошу, ответьте. Не получается. Так, а может быть, зырчаки подергать? Давайте попробуем, так. Ай, да что ж ты будешь делать-то, заело, а? Так, а если за это, так, давай, давай, дергайся уже. Не получается, черт побери. Так, а если вот за этот, за крайний... Ну же, ну же, да что ж такое, так, а за какой еще можно дернуть? За этот, давай, давай, ну, давай, давай, да что ж ты будешь делать, сил не хватает у меня, как бы долбануть-то по нему, а посильнее. Еще разочек, так, мне кажется мне надо встать, да, надо встать и сейчас точно получится, должно. Даже... Я... я в режиме приседа, ребята, это все делал, ладно, сейчас встанем, попробуем посильнее надавить на один из рычажков, ну что ж ты будешь делать, ребят, не работает, все заклинило, а чертова техника дрянная. Где это вообще все делали, а? Непонятно. Ладно. Давайте попробуем штурвал покрутить. Уже удерживаем маховик, совершайте круговые движения мышью, чтобы повернуть его. Да, получается у меня крутить рулем. Наконец-таки я села за баранку этого чертового самолета. Наконец-таки я теперь могу поуправлять им. Конечно, ребят, поуправляли мы им лежа на песочке. Так, давайте посмотрим, что здесь еще можно найти. Тут жарко, говорит наш персонаж. Ну, давайте попробуем тогда дверь открыть. А Чтобы открыть дверь или контейнер, начните взаимодействие с объектом, перемещайте его мышкой. Okay. Так, hand, дверь сломана, кажется, тут была а, ручка раньше Так, я так понимаю, надо ручку найти Ага, вот она, вот же, ребята, ручка Так, мы взяли ее в инвентарь, а как применить? А, нажмите tab, чтобы открыть инвентарь Ага, ясненько, так Нажимаем, применяем Вот, пачки, вот у нас и ручка уже на месте Так, и, наконец-то Так, открываем дверь Ой-ой-ой, вот это свет, какой яркий свет, черт возьми, ребятки Я сейчас так ослепну Так, выходим и появляемся в пустыне это наш самолет. Матерь Божья, как же нас потрепало. Мы вообще как выжили-то, я не понимаю. Почему я одна выжила в этом самолете? Так. Ричард, на помощь! Бога ради, спасите! Так, так, так. Какая-то, ребят очень серьезная авария. Вспомнила, многие пострадали при крушении. Ага, я, я заметил. Так, так, Я была здесь, так ведь? Так, это что у нас такое? Чемодан? Давайте пооткрываем. Куда go? они подевались? Где все? Какие-то, ребят, журнальчики. Mm. Где Салим? Да Салим твой уже где-то там шастает. По-любому его уже забрали давным-давно. So, we'll все хорошо, дружи... дружище, мы тебя вытащим. Так, что у нас здесь такое интересное? Так, давайте посмотрим. Это что такое? Нажмите, чтобы поприблизить или отдалить. По редмете. Это что такое, ребят? Это похоже на какую-то подзорную трубу, да? Интересно, ее можно взять? Мы просто выта вытаскиваем все из этого ящика. Так, это что такое? И это у нас какая-то, не знаю, камер... часть какой-то камеры. Кто-то хотел здесь вести съемку, я так понимаю, да? Кто-то здесь снимал ролики для Ютуба, наверное, скорее всего. Так, ладно, выкидываем это все дело. Давайте еще пошаримся. Что у нас за мешки? Вот эти мешки, кстати, тяжеленные. Я их вообще поднять даже не могу. Че в них такое? А, нет, могу. Я могу, но с трудом я их двигаю. Вообще с очень жестким трудом. Так, продолжаем. У меня в чемодане слева там бинты скорее. Так, вот в этом чемодане или в каком? Не пойму. Мне хреново или что? Какой чемодан слева-то? Вот этот чемодан? Так это что такое? Это я уже смотрел. Слева. Блин, а где лево-то? Я сейчас куда пошел? Налево же пошел. я Все правильно. Так, нет, это... а Рейчел. вот в этом чемодане. Секундочку. Нет, нет, Рэйчел. Что происходит? Где бинты? Мне нужны срочно бинты. А вот в этом чемодане как пошариться? Не могу понять. Так, здесь что у нас такое? Здесь какие-то бумажки непонятные. Так, в этом чемодане что? Это у нас чемодан вообще? Или что это такое? Это коробочка какая-то, не похожа на чемодан. Так, а где чемодан-то? Святые божьи ангелы, мы его в полной жопе Да, я тоже с тобой согласен, да, мы именно там и находимся Так, а где какой чемодан, про какой чемодан шла речь Давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь напоминания, воспоминания у нас и так далее Больше ничего существенного у нас нет Ну что ж, давайте потихонечку двигаться Это у нас что-то птичка такая, птичка, я тебя хочу скушать Стой, говорю тебе, стой, я есть хочу, я, я голоден Черт возьми, так это что такое, все разбросал у нас по пустыне мы можем найти всякие остатки, да, от нашего самолета. Так, а тут что такое у нас? Кого-то уже похороняли? Я тут за... Чего? А, на солнцепеке лучше не задерживаться, прячьтесь э, в тень. Господи боже, так. Вот сюда, что ли, я так понимаю, да? Давайте будем держаться тогда в тени. Нам очень жарко. Будем тогда перемещаться вот по таким темным местам. Так, ладно, перебегаем здесь. Даже бегать герои не умеет, отлично. Так, это у нас сундучок, наверное, с бинтами. Так, секундочку, стой, Хэнк. У нас нет выбора, нужно привести Знаю, но Салим, он ранен, ты же его знаешь. Давай спустим его сюда, а потом поддержим вдвоем, пока доктор осмотрит. Не бойся, пещера недалеко. Так, про какие-то пещеры, я смотрю, нам говорят. Зацепочка очевидная. Давайте посмотрим, что у нас в сундучке. Пещеры? Что за пещеры? Блин, не люблю пещеры, а. Так, давайте посмотрим, что у нас в этом сундучке находится. Открывайся уже! Да, блин, что-то как-то сложно здесь открывается. Сундуки. Так, открываем сундучок и смотрим, что у нас здесь имеется. Так, это что такое? Это похоже на какую-то лампу. А как брать-то? Не получается у меня взять. Так, что-то что нашего персонажа прям колбасит, когда я пытаюсь это сделать. Так, это что такое? Какие-то, ребятки, банки непонятные. Что это такое? Наверное, фонари какие-то или что это такое вообще? Но взять это я точно не могу, насколько я понимаю. Да, взять мы это не можем. Все, что мы можем взять, у нас а, отображается по-другому. Так, ладненько, переходим дальше. А, движемся по жаре. Подсказка, при перемещении, чтобы перейти в бег. Да, нажал на shift, я бегу сейчас на данный момент. Вы, ребят, не ошиблись. Я сейчас бегу очень-очень быстро. Нам нужно перемещаться в пещеру, чтобы не зажариться на солнышке. Так, секундочку, это что такое? Что это такое, ребят? Нельзя взять. Я бы, наверное, открыл. Так, секундочку, солнце пек у нас здесь кругом. Салим, Салим ты где? Салим, Салим ты Салим, здесь? Салим, черт возьми, не шути так со мной. Что у тебя за странные шуточки, черт побери, а? Так, идем дальше. Где у нас пещера? -то? В какую сторону? Туда надо бежать или куда? Давайте будем по тенечку сейчас двигаться. И я думаю, мы непременно настигнем то самое место, куда нам и нужно подойти. Так, ну что ж, ищем наших пропавших друзей, по крайней мере, хоть каких-то членов, членов экипажа мы должны найти, по крайней мере. Ну, хоть что, хоть, хоть хотя бы что-то узнать. Ой, даже следы остаются, офигеть просто. Классно, ребят, игрушечка сделана. Ну, а, первый взгляд, ребятки, по графонию здесь все в порядке. А, по оптимизации тоже, ребят, все в порядке. На моем а, слабом ПК даже, ребят, хрена не глючит, как вы, наверное, можете заметить. Характеристики ПК можно найти в описании под данным видосом. Так. Передвигаемся, ребят, дальше Продолжаем мы выживание Выживание, друзья, да В этом хорроре под названием Амнезия Так, ну что ж, пришли мы или нет к пещере? Тут какой-то небольшой закуток Может быть здесь что-то получится найти, я не знаю Так, смотрим а, нет, ничего, ребят, не получается найти Здесь просто-напросто за куточек Так, продолжаем, ребятки, искать а, Выживших членов экипажа Надеюсь, хоть кто-нибудь выжил а, Я, видимо, очень сильно долго пролежала в коме И поэтому все уже разбежались Да, мы, мы видим только следы, что здесь что-то тащили Да, я так понимаю, мы уже недалеко от пещеры Да, друзья, вот она, та самая пещерка а, много людей сюда, смотрите, уходило Даже до сих пор остались незаметенные а, следы Так, ну что ж, давайте сейчас посмотрим, что у нас тут есть в близлежащих а, местах Так, это что такое? Какие-то странные у нас тут а, всякие приколы Так, что это такое? Это же хорошо, правда, здесь были люди Ну да Так, нас а, застрелят или попад, попад, попадут в рабство Лучше, чем умереть от жажды Леон, что? Ничего Ее Нечего ее обнадеживать Мы по уши в дерьме так, Леон явно прав, друзья, мы именно <смех> в таком сейчас положении и находимся. Ну что, я могу вам сказать, так, я так понимаю, когда мы находимся на солнце, нас начинает прям жестко жарить, у меня аж в ушах трещит от этой жары. Так, давайте подойдем, посмотрим, что здесь все-таки такое есть, какие-то чашки. Это что такое? Ничего нам не пригодится, какой-то кусок чего-то, какие-то кружки. Короче, я все повыкидал, да, вижу, что здесь были люди, остатки цивилизации мы все повыбрасывали. Чуть такое вообще не пойму, какой-то странный пакетик. Ничего нормального мы так и не нашли, ладненько, я так понимаю, что наша основная цель это вот эта вот пещера, сейчас мы в нее отправимся, да, вижу, я вижу, что это пещера, давай мы сначала здесь все как следует обшарим, чего ж торопиться-то, куда торопиться, так, здесь у нас какая-то записочка, давайте прочтем, что здесь написано у нас интересного, так, берем записочку и смотрим. Дорогие мои Сьюзен и Альфи, словами невозможно передать здешнюю атмосферу. Это чудесное место, не найти место оживленнее, чем Алжирский базар. Какое буйство красок и ароматов, а какой стоит там аромат, я так понимаю, да. А какой стоит там? Гам, а, точно. Возможно, я вам тут кое-что прикупил. Кто знает, ваш бесконечный любящий папа. Так, ну что ж, нашли мы записочку, которую можно нам, значит, показать, еще раз прочитать и, собственно говоря, выйти. Так, все найденные вами записки хранятся в журнале, который можно открыть, нажав на клавишу М. Uh, в принципе, да, я понял, вот тут вот все у нас и отображается. Все достаточно удобно. Карта есть какая-нибудь? Карту пока нам еще uh, не открыли. Так, еще что полезного есть в этих местах? Давайте посмотрим. Это что такое за коробочка? Можно ее взять? Нет, нельзя. Это тоже нельзя взять. О, еще одна записочка. Давайте глянем на нее. Так, Смотрим, что здесь. Рэйчел Рей, Ход. Главная укоротительница людей. Документы. Пункт отправления аэропорт Крайдона. Глоток свежего воздуха. Надо поблагодарить Че за рекомендацию. Самое главное, что в этом деле она как куда лучше меня. Нужно дать ей время приспособиться к местным реалиям, но начало уже многообещающее. Надеюсь, она станет постоянной участницей поездок. Так, ладненько. Это мы прочитали. Какое-то еще воспоминание добавили. Рэйчел! Она организовала лекции в Лондоне. А еще ее рекомендовал Чарли из института. Хэнк, она умница, нравится мне. Какие-то голоса у нас в голове. И нечего меня так, на меня так смотреть, Хэнк говорит у нас. Какие-то, ребята, голоса у нас странные в голове, воспоминания. Да, так, это что это такое? Это мы только что выкинули. Так, я так, я так понимаю, мы здесь все обсмотрели. А, пойдемте уже зайдем в пещеру. Мне уже не терпится посмотреть, а, есть ли там выжившие, кроме нас. Поехали. О, Таси, взгляни на ее ручки. Прелестные крохотные пальчики. Ха -ха. Привет, привет, детка Я так понимаю, речь идет о их дочери, да? Игрушечка, в принципе, сначала не очень сильно похожа на хоррор А больше, скорее всего, на какую-нибудь какую экшел-выживалочку Мне так пока что кажется Но на хоррор пока она меньше всего похожа Так, ну что ж, нажимаем кнопочку и врываемся Продолжаю, напоминаю, ребятки, что мы играем в игрушечку под названием Амнезия Которая вышла вот-вот только а, что Свежачок! А, Что-то как темно, мне кажется Все в порядке, я сам Давай еще чуть-чуть не понял. О чем вы там? Что еще чуть-чуть? Эй. Есть кто-нибудь здесь? Салим! Салим, блин, черт возьми, где ты валяешься вообще? Отзовись уже. Хорош прятаться. Мне не нравятся твои прятки. Так, пещера, конечно, зачетная. Это да, такая интересная вся. атмосферненькая тут у вас. Я бы здесь, наверное, поселился даже. Но тут, я смотрю, уже селились люди. Тут у нас что такое? Какие-то странные тряпки. Непонятные, да, здесь у нас в коробочке. Как будто кого-то здесь драли. Как будто как, какое-то здесь небольшое было месиво кровавое. Держите крепче! Я! Простите. Постараюсь не дергаться. Салим. Тут, я так понимаю, Салима лечили. Я с тобой, я с тобой. Тут то ли зашивали, то ли лечили кого-то. Судя по вот этим вот тряпкам окровавленным и, и так далее, и вот этой вот скамеечки, скорее всего, да, ребят, здесь была процедура лечения больного а, члена экипажа с этого корабля. Так, давайте тарелочку кинем, попробуем, разобьется она или нет на сопкам. Не получается, давай еще разочек. Занимаемся, ребятки, испытываем физику в этой игрушечке. Хоть! Нет, не разбивается у нас, тарелочка, не хочет она разбиваться. Так, что здесь можно интересного еще найти у нас в этом месте? Так, смотрим, какая-то фотография. Так, это мы, Салим, Салим и я. Меня. Да, Салим, я так понимаю, Салим. это наш парень. Я принесла это сюда. А, как это ты принесла это сюда? Ты же была на караб... на, этом, на самолете. Что это такое? I... Салим, я. Я хотел say. тебе что-то сказать. Speak, целую, something целую something речь, что-нибудь лирическое. Целую нет. речь. Это ни к чему. Знаю, просто не думал, что так будет, что все это случится. Ты и я. Я даже подумать не. Салим, ты единственный, кто мне нужен. Ну, ясно. Правда? Правда, черт возьми. Хватит переживать. Я же люблю тебя, черт возьми, дурачок, ты, дурачела! Ты мое сердце. Тоси, трианон. Я же просила без лирики. Да, я так понимаю, этот самый Салим это парень наш, да. Или может быть даже муженек. Кто его знает? О, наконец-то медикаменты. Дайте мне попользоваться медикаментами тоже. Но они мне, наверное, не нужны. Так, бутылек. Пустые бутыльки, они мне, в принципе, не интересны. Так, смотрим, что еще можно отсюда унести. Вроде бы все, мы посмотрели. Движемся тогда. А, дальше. Так, это у нас что спаль... спальный мешок? А, давайте посмотрим, что еще у нас есть интересно в этой пещерке. Так, это что за письмецо? А, смотрим. Это у нас карта какая-то. А, карта только чего. А, не написано Так, мы ее не берем Так, это что за листовочка? Давайте глянем Так, Джеймс Генри Митчелл, руководитель экспедиции Рэйчел Ход а В этом списке, я так понимаю, мы можем ознакомиться со всеми теми Кто у нас был а, на нашем самолете То есть, как мы видим, тут несколько человек что Человек 15, наверное а, Да, заморачиваться мы, конечно, на этом не будем А галочки у нас стоят а, Куда все подевались, черт возьми? Спрашивают наш персонаж Так, это что такое здесь тоже? Под коробкой лишь Давайте посмотрим так, смотрим, что у нас здесь написано: Портативная рация. С расчетом на 9-10 человек. Воды на 2 дня, еды на один день, веревка. А, я так понимаю, это список продукции, которая была у здешних выживших. Так, смотрим, здесь, что у нас такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же много здесь подсказанних-то, всяких. Я просто в шоке. Анастасия Трианон, составитель чертежей. Документы не требуются, гражданка Франции. Пункт отправления. Да, это какая-то документация по одной из. Ты. Черт возьми, это же, по-моему, Анастасия Трианон, это же не я. Это же... Это не я, друзья. Это не я, это какая-то просто женщина. Так, секундочку, воспоминания. Хэнк, слушай, обещаю, что больше не заведу этот разговор, но я знаю, тебе будет нелегко. Первый раз после перерыва все дела. Так что, если нужна будет передышка, уединение или еще что-то, только скажи что угодно. Так, ну что ж, продолжаем. Это что такое у нас? Так. А взяли мы три спички. р, чтобы зажечь спичку. Прямо здесь, что ли, сейчас? Так, с помощью спичек можно освещать темные участки и зажигать факелы взаимодействия. А с ними какая-то бутылочка. Давайте разобьем. Ой-ой-ой, действительно разбивается. Я просто в шоке. Так, давайте посмотрим, что еще здесь можно сделать. А, неспроста мне дали спичку. Я так понимаю, надо бы здесь что-то сейчас зажечь будет. Или костерок какой-нибудь. Или еще что-то в этом роде. Так, это что за сундучок? И что за записочка? Давайте глянем. Так, что здесь написано? Тем, кто будет после меня. Меня зовут Салим Ханначи. Я потерпел крушение в составе экипажа Кассандры 3 марта 1937 года. Среди нас есть раненые, в том числе и я. Мы остались, пока другие члены экипажа отправились за помощью. Теперь мои спутники мертвы, а рация не работает. Я не могу ждать в одиночку. Тут рыщет какое-то существо. Я последую за остальным экипажем, насколько позволят силы. Они пошли по горной тропе. Я оставлю ориентиры. Тоси, если я тебя не найду, и ты сейчас это читаешь, знай. Ты мое а, сердце. Продолжает наш парень признаваться нам, что он наш парень. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше. Ну, почему же ты не дождался? Черт побери, а! Я найду тебя, обещаю, друзья. Я его точно найду. Это что у нас за заметка такая? Еще три спички у нас, смотрю, дали нам. Отлично. Так, это что такое? Ага, вот тут, кстати, можно поджечь. А, так, ну что ж, а лампу можно зажечь с помощью спички. Сначала выберите спичку, нажав на R. Вот она, ребятки, спичка. Давайте зажжем. Ой-ой-ой-ой. Подожжем эту лампочку. Так, источник света зажгли, отлично. Теперь у нас здесь немножко посветлее. Что за пакет? Что это за пакетик такой? Кто здесь оставил пакетик? Так, я еще не посмотрел все вокруг. А, если много двигаться, спичка в руке, она а, погаснет. Ну что ж, буду иметь а, в виду. Так, в этом потаенном уголке я еще не был. Ой, кто это такая? Черт возьми, это кто такая? Смотрите, она похоже мертва. Черт возьми, она мертва. Холодная черт. Да, друзья, она мертва. Можно, кстати, поджечь спичечки. Давайте попробуем. Подожжем. У нас здесь кто-то so уже помер. Это один из членов экипажа нашего, да? И она, и она ребятки, валяется у нас а, мертвая. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь за записочка осталась. Давайте глянем. I'm Тут я вырежу. Салим, мне очень жалко. Без Лукаса мне этого не вынести. Остальным я хочу сказать. Салим не виноват. Я нахожусь в здравом уме. Ева Риттер. Ну что ж, понятно, Салим, значит, у нас невиновный вполне а, человек, его винить ни в чем а, не стоит. Так, здесь тоже можно зажечь спичечку, ладно, не буду все спички тратить, посмотрим дальше, что у нас здесь написано. Здесь, как говорится, говорят, не на нашем, поэтому мы это дело все пропускаем. Да, напоминаю, ребят, что игрушечка у нас на русском языке, как видите, базовый, а, базовая русская локализация у нас здесь присутствует, поэтому все в порядке, вполне играбельно для тех, кто не знаком хорошо с английским языком. Я его знаю, Лука кажется. Так, поближе можно? Нельзя. Я знаю его, да. Еще раз. А дальше... А прочитать как-то можно? Так, ладно, фотку оставляем. Здесь нам не обязательно ничего зажигать. Да, тут похоронили Лукаса. Еще одна смерть, ну ладно, рыщем дальше, что я могу сказать Пока что у нас, пока что все довольно-таки тихо, спокойно Лопата, ни хрена себе лопата, это что, не снеговой лопатой здесь могилу копали? Ха, я просто в шоке, реальность лопата для уборки снега, не совсем-то ей удобно копать яму Так, продолжаем, ребятки, исследуем окрестности Я еще не был вот в этой стороне, давайте зайдем глянем, что у нас здесь интересного Так, это что такое? Бутылки, склянки какие-то, это что у нас такое, секундочку вот какие-то мелкие предметы, на них стоит обращать внимание, потому что они могут оказаться довольно-таки полезными. Так, это что такое? У нас здесь кто-то был. У каждого своя комната, я так понимаю, была. Так, смотрим, что у нас здесь написано. Кто здесь был? Аманда Убер, Брэкенхилл Роуд, 23 Лондон. Милая Аманда, теперь ты уже знаешь окружение и о том, что положение у нас незавидимое. незавидное. Мы отправляемся в губ пустыни, чтобы отыскать средства связи, поселения или еще какую-то помощь. Все храбрятся, но на самом деле неизвестно, что нам uh, ждать. Так что может статься эта последняя весточка от меня. В таком случае, прости, любовь моя, пожалуй, это моя вина. Я так хотел грандиозного приключения. Надо было сидеть... Дома, черт возьми, ты прав, чувак А Передай обоим, как Или я их люблю Скажи Сьюзен, что она лучшая девочка в мире А Альфи вели присматривать за сестрой Ну вот, теперь у меня на глазах слезы, руки дрожат И я даже не знаю, что написать Не знаю, как попрощаться Не могу проверить, что надо прощаться В глубине души я знаю, что мы еще встретимся Пусть даже не в этой жизни Твой Джонатан Да, записочку от Джонатана Нашли мы. Ну вот, теперь у меня на глазах слезы, руки дрожат, и я даже не знаю, что написать, не знаю, как попрощаться, не могу поверить, что надо прощаться. Люблю тебя, девочка моя. А, вы... Так, секундочку, я только что это прочитал. Какого хрена мне еще раз это все зачитывают? Ладненько, давайте шариться дальше по сундучкам. Мы находим какую-то куклу. Что это такое? Машинку я бы, кстати, забрал с собой. Это что за кукла? Какую-то куклу находим, и у нас тут какой-то клочок одежды. А, а присаживаться мы можем как-нибудь? Не обязательно же нам а, Садиться. Можно же присесть. Ага, вот мы... С... А, понял, что тут у нас два режима. Один, как говорится, в приседе, а если мы подольше поддержим, то мы можем а, даже его вот так вот прилечь, типа спрятаться. Ладно. Принято-понято. Продолжаем шариться по пещерам. Так, это что у нас такое? Это спальный мешок? Тут ничего интересного нет. На кроватке тоже ничего интересного нет. Тут был раньше костер. Ну, а мы движемся дальше в еще одну комнатку. Так, кто у нас здесь был? Давайте, ребят, продолжаем знакомиться, как говорится, с местными красотами. Продолжаем смотреть, что здесь можно найти. Так, что у нас здесь было? Давайте посмотрим. Проект -ну лама. Садьела, заказчик, компания Trip, uh, Triple Crown Mining uh, Составитель чертежей Анастасия Трианон, uh, инженер Тоже, короче, про каких-то у нас Людей здесь рассказывают, которые Здесь uh, были, так это что за листовочка Давайте глянем uh, Ничего нам, никаких подсказочек нам не дают Просто-напросто какая-то компания тусуется Секундочку, я не могу, я не хочу Здесь оставаться, в туннелях Кто-то есть ты не останешься. Ты будешь с нами. И я о тебе по... позабочусь. Иди сюда. Успокаивает его другой персонаж. Да, друзья, у нас говорят про кого-то в этой пещере, что здесь кто-то имеется. Я уже прочитал практически всю здесь информацию. И теперь пойдем, наверное... Расследовать дальше пещера Ну что ж, нас ждет кто-то в темноте Пойдемте посмотрим на него уже Да, хватит уже здесь отсиживаться Вроде бы я все комнаты проверил Да, с этой комнаты я начал, там я был, здесь я тоже был Давайте попробуем пройти вглубь пещеры Я так понимаю, нам вот сюда Тут мы еще точно а, не были Пойдемте, ребят, прогуляемся Ну что ж, я готов Та-дам! Никого нет Вроде бы все говорили про кого-то, но здесь никого а, нет Черт возьми, ну и пещерка Когда ее успели вообще отгрохать-то? Так, здесь, наверное, можно зажечь спичечку. Давайте попробуем. У меня 5 спичек имеется. Маловато, правда. Вот это я понимаю огонечек. Вот с этим огонечком нам будет гораздо светлее. Так, что это за странные знаки-то у нас здесь такие в этой пещере? Непонятно. Так, ладно, бог с ними, идем дальше. Салим. Салим, ты там, я чувствую. Салим, я тебя продолжаю искать. Так, сюда или туда? Не пойму. Здесь что у нас такое, ребят? Здесь какое-то ответвление. Кажется, это записка. Давайте Ис... прочтем. Что здесь написано? Я отправился на рынок э, э, э, Эсперандье, но у него больше не было работы на эту неделю. Да, и у Таси тоже, Таси есть сбережения. Да, и что-нибудь обязательно про... Подвернется, но ситуация непростая Учитывая, что у нас, тепер, нас теперь трое Я хочу быть уверен в их безопасности Какая-то, ребятки, записочка из и за, и, из старого дневника И мы продолжаем двигаться в пещерку Но пещера здесь поистине странная Так, если поблизости нет источника света Нажмите R, чтобы зажечь э, спичку Так, почему это не самая лучшая идея Ну что ж, давайте попробуем, ребятки Очень странная интересная пещерка Давайте зажжем спичечку и Что-то мы видим в темноте Но темнота, конечно, здесь реально лютая Давайте попробуем подожжем немножечко, чтобы посветлее у нас здесь было. Какие-то странные таракашки у нас ползают, букашки. Потухло спичка, черт возьми. Давайте еще раз зажжем. Но спичек явно здесь не хватает. Где бы добыть спичек-то побольше? Чтобы осветить как следует все. Какой-то странный звук. Не понял. Какой-то был странный звук, ребятки. Не очень-то примечательный. Спичка у меня только что погасла. Мы продолжаем шастать по пещерам. Ладненько. Давайте, ребятки, попробуем, что-то у меня уже жим-жим немножечко, но мы попробуем, друзья, так, пещеры, конечно, очень темные, капец, просто хоть глаз вы, ваш уровень а, страха а, возрастает, если оставаться в темноте без источника света, так, поджечь бы что-нибудь здесь, а, последняя спичка, ребят, угасает, последняя спичка угасла, у меня больше нет никаких спичек, черт, а, нет, есть, ребят, еще одна, где бы еще что-нибудь поджечь? Это что, можно поджечь? Да. Наконец-то. Мне бы еще спичек побольше. Так. Так, хорошо. Хорошо. Есть ли здесь спички? Да, еще три спички. Давайте, ребят, движемся дальше. Черт возьми, здесь реально со спичками проблемы. Так, так, так. Он был ранен, он не мог далеко уйти. Так, так, так. Я слышал странные звуки. Так, поджигаем. Поджигаем, поджигаем. Так, нажмите Space, чтобы прыгнуть. Это понятно. Так, там у нас свет, я смотрю. А в этих краях что-нибудь есть? Здесь я ничего такого не вижу. Надо было еще в другую сторону сходить. Ладно, будем идти тогда на свет. Где есть свет, туда мы и пойдем. Так, ой, ой ой, ой, ой, Что это было? Это что сейчас было? Я не понял. Это что, ребятки, сейчас только что было? Так, давайте подожжем здесь все это дело. Когда мы, ребят, в темноте, у нас... На нас страх налетает просто очень дико бешено. Так, здесь какая-то странная у нас комната. Только как в нее проникнуть? А, я уже, в принципе, в ней... Заходим, заходим, нельзя ни в коем случае оставаться в темноте, ох, вот это да, облегчение, мне тут гораздо а, лучше Так, это место мне что-то напоминает, да, ребятки, реально страшновато было в коридорах, похоже на храм а, в Дурве Здесь кто-то, скорее всего, молился, наверное, да, есть тут спички, нет, давайте почитаем, что здесь написано Матерь Божья, услышь мой а, зов, да, здесь кто-то оставил записочку, и все, есть какой-то сундучишка, есть корзиночка, надеюсь, у нее есть спичечки, и... Нету ни хрена, друзья, как так-то? Так, а в этом сундучке есть что-нибудь? Давайте глянем. О, да, друзья. Здесь самый важный ресурс это теперь это спичечки. Две штучки мы а, находим. Надеюсь, нам этого а, хватит. Черт возьми, братишка, скрыть. ты знаешь, что самое главное забываешь? Ты забываешь сохраняться. Нужно постоянно сохраняться. Но сохранить и выйти только у нас. Нет. А прогресс здесь вроде сохраняется автоматически. Так, здесь что у нас такое под крышечкой? Ничего не вижу. Так, ладно, идем дальше. Две спички мы взяли, этого нам должно на ближайшее время так выходим куда нам пойти в эту опять темноту дикую да лютая темнота друзья ждет нас так что же нас там ждет я не знаю опять ребятки эти шорохи опять странные шумы вдалеке опять кто-то там шарится я не знаю кто это черт возьми как же здесь страшно без огонька кто-то постоянно шарится в этой пещере Наконец-то факела, наконец-то зона с факелами. Так, это что такое? Опять записочка, давайте прочтем. Так, Лукас Риттер, второй стрелок. Документы немец, понадобится виза. Короче, мы нашли карточку этого парня. Так, ладненько, оставляем ее здесь. Или забираем, но тут у нас какие-то завалы, так. Да, мы с ним выпили. Нормальный парень, только немногословный. Английский у него не ахти. Хэнк без ума твоей женушки, хотя сама она какая-то неприветливая. Так, прочитали мы некоторые моменты, какие-то у нас тут опять воспоминания. И что, обратно теперь идти? Но у меня спичек-то нет. Можно факел взять какой-нибудь? Нет? Не дают мне взять факел. Ладно, будем двигаться тогда в кромешной тьме сейчас. Так. Спичек-то не осталось у нас. У нас, ребятки, спичек вообще нет. Я надеюсь, мы сможем добежать. Там вроде бы где-то спереди свет есть. Тихо-тихо-тихо. Чего-то я сейчас слышал. А, пришло письмо от Хэнка Митчела, Зовет ее на работу во Французский Судан. Я молю, чтобы она не а, согласилась. Это нужно ей. Это нужно нам обоим. Уйти прочь от воспоминаний и вернуться к реальности. Короче, друзья, это мы прочитали, но у меня страх полные штаны. Ой-ой-ой, там что такое, не понял я. Там какая-то пропасть, походу. Как так-то? Мы идем по тоненькой дощечке. Главное не провалиться. Так, друзья, у меня просто-напросто паника в темноте начинается. Ага, понял я. Мы здесь прошли аккуратненько. Все вроде бы пока что по плану. И идем дальше. Пока вроде все нормально. Но у нас одолевается чувство страха. Осторожненько! Куда? Стоять! Куда мы провалились? Черт возьми, а! Да палы а! Мы провалились хрен его знает куда в пещеру. И мы держимся. Ай-яй-яй-яй-яй! Куда, черт возьми? хороший же падать! Так, сопротивляемся, сопротивляемся, друзья. Ни в коем случае не нужно сдаваться. ВСАД, клавиатура нас спасет. Офиги, друзья, это было очень страшно. Я так и знал, что доска под нами, она провалится. Ну, ну, ну, ну, ну. И как же нам сопротивляться-то? Сколько нам еще нужно сопротивляться, я не пойму, друзья. Я сопротивляюсь как могу. Но как-то не получается пока что. Нас затягивает сопротивление, черт возьми. <laughs> да, с сопротивлением, конечно, здесь сложновато. Я не знаю, как правильно нужно нажимать, какую последовательность. Но у нас пока что, друзья, проблемы. Я вроде нажимаю на комбинацию ВСАД, но сопротивление у нас не к черту, как вы видите. Ну что, что-то не так. Я с глазами. Я глазами, да, с глазами. В смысле, а что с ними не так? Что-то со мной я такое. Что с тобой такое? Я не пойму. Я ничего не вижу, друзья. Полнейшая тьма. Ладно, попытаемся пройти подальше немножечко. ой ой ой ой ой, -ой. Темнота и пугающие картины а, усиливают страх. Следите за его а, уровнем. Ну это я понял. У меня просто закончились спички. Где мы вообще находимся? Что это за место? Что это за странное место? Это какая-то странная пещера с какими-то непонятными а, всякими штуками. елы палы так, пытаюсь я пойти назад, в темноту, и опять начинается страх. Просто страх, друзья. Что со мной такое? Наша женщина просто не недоумевает. Не понимаю, ребятки, что сейчас только что произошло, но нас явно начинает колбасить люто бешено. Так, идем дальше. Или уже не идем? Не понимаю, друзья, какие-то очень жесткие глюки сейчас у нас на данный момент. Я вообще не знаю, куда сейчас идти. Просто игра надо мной сейчас глумиться, я так понимаю. Итак. Хорош колбасится уже, женщина. Давай же какую-нибудь более-менее нормальную картинку, что ли. Что такое? Какого черта со мной творится? Да я откуда знаю. Это реально были какие-то непонятные глюки. Да, неплохо, конечно, нас потрепало сейчас. Я бы сказал, очень даже чересчур я же не была как я сюда попала не понимаю сам как ты сюда попала что я сделала карабкалась наверное и до карабкалась так туда нам не проползти или же можно нет нельзя я не чувствую боли она совсем ушла В смысле ты не чувствуешь боли ты же человек еще или уже ты не человек давным-давно какая-то мистическая сила наверное в тебя вселилась так нет, что такое? Это что у нас? Типа чекпоинт? Или что за камушек? Интересно. Что это такое? Этот камень, кстати, вибрирует. Раз, эти камушки можно брать. Дэвэс. Какой-то странный камушек. Смотрите на него. И? Куда это мы попали? Куда же мы попали-то? Не пойму. Ладненько, движемся дальше. Опять в темноту. Дайте хоть спичек-то каких-нибудь немножечко. Так, пройдем немножко поглубже. Ну что ж, ребят, продолжаем исследовать мир. Мы продолжаем исследовать темную очень пещеру в этом интересном мире. Control, чтобы присесть. Ага, понял. Присаживаемся и идем дальше. Продолжаем, ребятки, играть в амнезию. Игрушечка-хоррор. Да, здесь действительно страшно очень сильно бывает. Если в начале это непонятно... Так, так, так, это что такое? Это штука на запястье. Что это такое? Какая-то странная, ребят, штуковина. Какой-то артефакт. Она живая. Ой-ой-ой-ой, это такие, это такие какие-то супер часики, да, у нас. Нажмите C, чтобы достать или убрать амулет. Это, ребятки, у нас амулет такой, который сигнализирует о каких-то а, происходящих моментах. Мы можем его достать. Мы можем его убрать. Наверное, он нас будет предупреждать о каких-то важных моментах в этой игрушечке. Так, ну что ж, продолжаем двигаться дальше. У нас тут какие-то странные вибрирующие камни. Наверное, даже головоломки. Хрен его знает. Наверное, надо убрать вот эти камни, да, которые нам мешают, чтобы пройти вот туда вот поближе. Вроде бы у нас это получается. Так, разгребаем. Разгребаем весь этот хлам. А ну разойдись. Дайте пройти женщине. Надо разобраться с ситуацией, что сейчас происходит со мной. Это что у нас такое? Какая-то, ребят, странная сила. Здесь у нас типа или магнит какой-то или что-то в этом роде. Так, ну, вот это тоже можно убрать. Но вот эти побольше уже не поддаются. Так, ну все-таки я не понимаю, что с этим надо сделать до конца. Может быть, все надо камни целиком убрать. Я стараюсь сейчас это делаю, но ничего не происходит. Скорее всего, это мини-головоломка какая-то. А, но только ничего не происходит. А если достать амулет? Ой-ой-ой-ой-ой! Вы только посмотрите, что сейчас произошло. Мы таким образом открываем себе путь. Ничего себе! Вот это я делов тут натворил, однако. Так. Что-то какие-то странные у нас пошли, всякие изваяния. Мне это не нравится. Тебе не нравится, а мне вполне нормально. Как вы видите, мы сейчас только что прошли сквозь скалу. А, нифига себе, у нас суперспособности. Да, определенно это прикольная штука. Так, а здесь что такое можно найти? В этом месте. Тут тоже, кстати, у нас а, начинает там наш амулет вибрировать. И сигнализирует нам о каких-то интересных а, вещах. Ну что ж, друзья, так. Хэнк, ну что, как дела? Господи, как я могла его бросить? Да, понимая все, что он говорил. Кажется логичным, но это просто какой-то гребаный бред с самопожертвованием. Хэнк, слушай, я знаю Салима и знаю тебя. Знаю, на что вы способны. У него получится, а ты вернешься к нему, даже если на пути встанут все силы зла. Мне дико страшно, Хэнк. Знаю. Продолжаем цепляться, ребят, за всякие зацепочки, которые попадаются на нашем пути продолжаем исследовать путь. Так, сюда вот можно поджечь, но я этого не буду делать, да у меня и спичек-то в принципе нет. И давайте еще немножечко пробежимся, посмотрим, куда же нас привезет, приведет сейчас а, игра. В какую а, локацию нас сейчас, ребят, закинет? Не, не, вообще без понятия. Так, ну, ну что ж, смотрим на заставочки. Поет баю-бай, ты не плачь. Глазки крепко закрывай. баю бай, ты не плачь. Папа рядом, так и знай. Спи спокойно. Элис. Дочь зовут Элис. У них есть дочь. А может быть она еще и будет, но я не знаю. Так, ну что ж, загружечка произошла у нас. И продолжаем играть, ребятки, в игрушечку под названием Амнезия. Да, здесь на самом деле страшновато порой очень сильно бывает. И у меня порой даже очко жим-жим. Но это всего лишь издержки, как говорится, производства. Так, ну что ж, опять у нас странная картина. Давайте достанем здесь наш амулет. Он у нас перестал вибрировать. И мы продолжаем двигаться. Факелы. Тут кто-то был. В смысле? Кто-нибудь, кто-нибудь, черт возьми, отзовитесь. Ну что ж, друзья, о выживших мы, наверное, будем продолжать уже а, в следующей нашей серии по прохождению игрушечки под названием Амнезия. Ну и, как обычно, в рамках обзора от меня краткий вердикт. Игрушечка очень свежая, игрушечка очень интересная, а, очень, как говорится, здесь а, насыщенная, да, такая атмосфера именно с хоррора. Я, ребят, даю ей в своем жанре 8 из 10 возможных а, баллов. Это своеобразный шедевр, да, у нас в 2020 году если вы любитель хорроров то я рекомендую вам ее обязательно поиграть в нее точно а, стоит ну а что ты зритель дорогой мой думаешь по поводу этой игрушечки напиши пожалуйста свое мнение в комментариях и я тебе непременно отвечу ну и для того чтобы братишка Скрэч продолжал снимать прохождение и новые видосы по этой игрушечке давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков и братишка Скрэч исполнит обещанное. играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея Mm-hmm.